у микрофона, Марк. Сегодня со мной Даник. Сегодня будем играть в Роблос, в напоминающий режим, Даник. Что, сюда? Заходим что? Э, короче, сегодня будем играть в э, напоминающий режим, который мы уже снимали. Wars. Так, все, у -у -у -у. мы начинаем. <сих> так, вот мы и появились. Слава, дум Ладно, ребята. Так, продолжаем, идем. Я пока что буду пасти. Кстати, ребята, очень сильно люблю гра... ну, как, эту игру, потому что она простая. Ну, типа, она сделана... Короче, она простая, вы поняли меня. Она с душой, хорошая графика. Да, да, хорошая графика, ходьба хорошая. Не так, как в Человеке пауке, когда я оценивал режим. Хоть да, там лапочка. и графика хорошая, но все равно. Так, идем в четвертый. Лампочка уже похуже. Да, она все ярче. Все, тут уже, походу, будет монстр нет так а вот тут это чупакабра меня и выжидало чупакабра вот все идем обратно так вот мы и у следующих хе хе ребята мне кажется сейчас ребята это уже страшно иди-ди-ди все тут будет монстр Сожрали тебя. Меня не сожрали. Нет, меня сожрали. Так, ребята, я из-за того, что поки тут Даник продолжает. Своим Кс. Кс. своим Как будто кота зовут. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Даник ползет на колени. О-о-о! Одиночный Лего. Что и доказывает одиночество, ребята? Ладно, ребята, кстати, хочу вам напомнить, что из-за того, что моя подписка слишком уж упала, хочу попросить вас подписаться, потому что для меня это правда очень сильно важно. Ну и если можно, пожалуйста, поставьте лайк на этот канал. Ну, точнее, под роликом. Ой-ой-ой, я, я увидел, там что там, там, не, там не человек, там монстр. А Даника схавали. Хавали? да так, ребята, мы, мы воевали ради этого места, потому что уже два чела хотели зайти. Мы отвоевали это место, короче. Так, ребята. Э, ребята, где тут? Запускаем, запускаем. Ой. Я забираю ключи. Чур, я забираю да -да -да -да -да -да. ключи. Опа, забрали ключи. Ключи забрали. Все, я открыл двери пока, Даник. Все, я открыл двери. та та та та та та Тут стало темно. Подождите, я включу лучше звук. У вас не будет слышно, но просто, чтобы я слышал монстров. Да, кстати, ребята, Даник мне сказал, что он что-то мне подарит на МОДР. Кстати, мой день рождения 27 декабря. Ну, он сказал, что это пока будет секретно. Ты куда? Там, а, там заплаченная дверь. Так. Там монстр. В итоге его не было, нам показалось. Она пипец светлая! Пипец. Я боюсь. Ребята, это очень страшно вот в, в, в такое время снимать. Так. Я побежал. Подожди! О, я уже бегу! Я могу бегать! А, я помню почему. Э, а танька маленькая! А, откуда сейчас оттуда невозможно убежать? А -а -а -а -а -а. Отсюда невозможно убежать. Какашка! Фух, отсюда невозможно убежать. Еу, дед! Эй, ничего, Сашка. Ты не смог пережить Халта снова. снова? Играть снова. Играть так, снова. сейчас мы будем играть снова. Ребята, я понял, как, вы? короче, ребята, я понял, как сбежать от этого монстра. Короче, когда он бежит, пря... когда вы бежите прямо, он появляется перед вами. Вы должны так делать несколько раз, типа от него убегать, и тогда вы появитесь возле двери. Так, ребята, вот мы тут. Ты меня накормил пряниками? Да-да. Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, бегу, бегу, я бегу, бегу, бегу. Забрала я ключи, открываю домофон. Ребята, я... Бежи, ребята. Папа, -а -а, По Так. Почему ты так Потому что у меня графика лучше, чем у тебя. Мне кажется, нет. У меня мегапиксели лучше. Тун-тун. <звы> Тун-тун. -ту -ту -ту -ту. Даник, а, -а, -а. Я... а, нам ключи нужно найти. Да, нам надо найти ключи. А я уже знаю, где они. Я зажигалку нашел. <гас> я зажигалку. ключи нашел. Гони зажигалку, пожалуйста. О, я тоже ключи нашел. Зажигалка тут тоже, значит, мне должны отдать ее. Нет, зажигалка здесь не снимать, да. Да? Она как быстро трактится. Понимаете, что нам авит? А, я думаю, тут нам надо сейчас бежать, там, туда искать, там. Тоже подожди, так. Подожди, подожди. Я тоже сейчас зажигалку хочу найти. Блин можно найти только там где типа двери заполучила так мы уже у девятых двери я поспала на паузу так стоп еще обратно тут единственная дверь была открыта которая не открыта о пятнадцатая дверь страшно пустая дверь Всё. Да иди ты своим свеклс. Да иди ты нафиг. Это где? Я тут, привет, пупсик. Где ты? Смотри вниз, так больше света отражается. Я, ребята, я только что вот открыл двери, я открыл двери. Ты где? Я тебя не вижу. Вот, вот, вот, смотри, я перед тобой. Вот, вот, вот, вот, смотри, видишь? Нет, нет, нет, нет, нет, не, не нашу, нет. Да, юдед. Да и и Вот дед Так Иду дальше Тут Так Тринадцатая Восемнадцатая дверь Тут бы потребовался мне твой фонарик Умри А не умру. Так, тут никого нету <связать> А как ты там сидишь? А? А как сидишь? А слизь а, а. Так, мне кажется, тут кто-то должен быть. Ну найдись ты заж. А? Мне... Кусь. <свят> <свят> тебе делали, кусть? Меня кто-то куснул зажёг. <свят> <свят> <свят> Давай, не подходит. Не прикольно, когда ты находишься в воду. ты, вопни, вопни. Как а. ты выжил? Что? <свят> ты! Ай, я понял, как выживать. Нужно просто отворачиваться лицом. Все поподнимать его, вверх. Как... я. А... Чего? Можно ты ее Десять из многих. Э, ты привыкаешь э, встретить твою десятую смерть. Ребята. Шавка сейчас Тебя убил Скрич. Вот снова тебя. Так, ребята. Еще один раз играем. Я боюсь. Кстати, спасибо за то, что вы меня поддержали эти два, которых я оставил в комментариях. Умирай, умирай, умирай. Подожди, у меня не прогружается. Так он меня прогрузилось я забираю ключи. Я, я забираю. Я Конор, я проверю. Также я забираю. Давай, конечно. Я рад. Давай. Так, уже сразу темно, ребята. Это уже страшно. Вообще у меня светло. Потому что тут графика проработана у меня. У меня будет проработана. ребята. Смотрите. Это Pennywise. Что? Кстати, я, я раньше такого не видел. Так, поднимаемся. Пятая дверь. Шесть. Шестая дверь. Библиотека. Ой. Маленькая библиотека. Открываем. Э, Проходим. А... Стой, стой, стой. Ты где? где? Сюда. Седьмая дверь. Пробегаем. <пух> Восьмая дверь. Страшно. Мы с тобой на одинаковом уровне. Девятая дверь. Испугаться. Нет. Я успел, я успел. успел! Я успел! Я тоже. Так, упасть не встать с кровати. Упасть и не встать, Виктор Семенович. Что? Да. А, стой. Дверь поломана. Кто открыл? Я. Ва, дверь поломанная, сатая. тут дверь. Тут дверь поломанная, Так они невозможны. Да? Блин, а почему ты только находишь вещи? -то? А, Блин, я не, не могу найти зажигалку. Так одиннадцатая дверь? Одиннадцатая лампочка, что-то начала. <кười> <уйти>. <кười> да. А как узнать, как монстр? Не только по музыке, но как еще? Э -э ну, по лампочке. У тебя есть она... <как> стучит, стучит! Упал шкаф. А я понял. Вот сюда, потом вот так, уже вот так и все. Мы уже помним. А вот тут я сразу нашел. О, вот еще монетки. Монетки, монетки. Еще монетки. <свистит> О, еще монетки. Паучок. <свистит> Познакомьтесь, Тимати. <свистит> <свистит> Привет, маленький паук. Попадись на Тимати. Ребята, пришлось идти немного. На Ребята, маленький. мы вернулись. На... Ой, монстр, монстр, монстр. плюс Ребята, мы успели в ту же секунду. Я уже думал прощаться с тобой. Ну да. Ребята, как вы думаете, мы дойдем до отрисать хотя бы двери. Мы бегаем, быстро. Значит, нам пора бегать. Вот тут, ребята, нам понадобится зажигалка. Но тут закрыты двери. О! Тут уже дошли лес. Да, нет. Так, я нашел ключ, ребята. Ребята, тут очень много дверей. Да, за что мне это? Тебя заксыкали? Да. Так, я. Ой, дай пожалуйста, если ты там найдешь, заожди, дай пожалуйста мне ее. О, Так, это у, у нас значит. А так. так, печатаем, печатаем. О, деньги. Ключи найди надо. Как он может напасть? Так, ну именно в шкафчике где-то, я знаю. На меня напал. Мне кажется, это от рандома. Тут 50 на 50 попадет э паук, или 40 на 50. Или 20 на... Не знаю сколько. Да. 20 на... 20 на 70. Открывать. Ой, 20 на 80. Ты где? Ты ключ нашел. Нет. О, там нет. Ключ надо найти, ты что блин, монеты ищешь. Я а может как-то получится выломать? Я ключ нашел. А хорош, лучшики бро. Лучшики. <coughs> Давай открывай. Тебе нужен ключ, спасибо. Уже его есть. Угу. О, что ты нашел? Я думаю, что Заржу нашел. напугался ключи уже. Его. ключи? Ключи нашел? Ой, руки. Так, блин, ну, я не нахожу здесь ничего. А, так, ну мы же зачем нам искать ключи, я не понимаю. Его ж тут нету. А, ты, то есть ты тут отброскал, да? Ну, держусь. вот, 23-я дверь. О! О, май гад! Все. Дай мне бабки, дай мне бабки. А деньги, тут деньги, уже, бабки, мне дни. кажется, не... тут уже ключ нужен. Я чувствую. Помню. Ты тоже услышал монстра? Это не монстр. Это монстр. Что? Это Бобби Джон какой-то. Это Бобби Джон. Это Джек Бобби Джон. О, ключ, я нашел уже ключ. Познакомьтесь, Джек. Он был перед тобой, смотри, вот тут, вот прям под твоей кроватью. Ничего страшного. Все может случаться. Так, Даже давай идем, открываем. Быстрее, пока да. нас этот Бобби Джон Джек не нашел. Давай. Так, двадцать пятая дверь. Уже становится страшно. 26 шестая дверь. Уже очень страшно. О, люк, я твой отец. Так, проламываем. <м toujours> а, она мне показалось. Я ненавижу этого вопроса, потому что он оставляет темноту за собой. Кстати, ребята, очень, э, В роликах вы очень сильно полюбили Даника. Я уже это знаю, да, да. Поэтому я побольше сейчас и буду с ним снимать. А мы вы говорите, а? Так, 30-я дверь. Мы дошли до 30-е двери, ребята! Это рекорд. Мы максимум 27-й, да, Да. Кстати, 27 декабря у меня день рождения, как я и говорил. Монеты? А, ничего страшного. 31-е. Монета достается всем. Да монстр, я увидела его лапу! Я был прав! Пролезай, Баби Джон. Эм. Эм, ребята. Там эти глаза Ух, У меня клавиатура взлетела от страха. Не-не-не. Так, идем обратно туда. по идем. Если что, в шкафу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты я посмотрел ш... на его глаза? Нет, это не глаза. А, иди ты нафиг. Это ксекс. -кс... А, нет, сделали его дает. Даника, дед Угу. Ел, даника, дает. Вот этот глаз прям прятался за мной, а? Блин. Привет. Что мне так перевезет на этих монстров, блин? Отстань, отстань, пожалуйста. О, отстань, отстань! О. А, а, надо ему в см глаза смотреть. Хэштег, откройся. Хэштег, отстань. Надо посмотреть. Вдох, тут конец где-то. Откройся. Я знаю, как спастись на него, скажу тебе. Чувствую тебя, Бобо. У, -у, -у. тебя точно, Бобо? А есть кто-то? Да. -а -а. Кто? Кто у нас, сказать? Нет, беги. <свист> а, это нормально, беги просто. Дядя Криша, останьте. пожалуйста. Нет, до этого момента Глент и доходил. Блин, беги. Беги, пролезай. А, -а, -а, а ты, не лез, ты не можешь прыгать. <свист> это конец. А, он далеко. <свист> Теперь он еще близко к тебе. Ну у конца игры! Сорокова! Это не конец игры! А -а -а! Руки победжона! Давай! Это так эпично смотрится Не сбежал! Ребята! Жмем кулачки за. О! Зажи! Наконец-то, ребята! Я нашел зажигалку! Ты можешь бежать! Спасибо! А ты можешь отстать! Так, идем назад. О, боже мой. Ребята, до этого момента, глядь... Глент... Он выжил хотя бы? Да. Ребята? Да, Он доходил до сотых, блин. Сотый? Угу. Я по сравнению с ним никто. Стоп. Идем дальше. Гей! Гей! А, за того бегай. Кто? Что за побеж ⁇ а, он псыкает мне, он псыкает мне, я ему сейчас буду свечить в лицо Не тратяжу, тратяжу Тирин-тирин-тирин-тирин Вот он не не нет, напомню А, вот есть Иди хавать борщ, ботик Это так смешно смотрится Вот такой, типа, с лицом троллинга, вот такой, знаешь, летает с имой Типа, Майк, скидцев и прыгает. Там никого не поможет, подожди, пожалуйста. Нету. Нет, майоней. Сорок девятая дверь. 50-я дверь. Это что за дверь? А, вот этот библиотекарный червь. Привет, червь! Очень аккуратненько, потому что он тебя может слобить. Здесь нужно собрать книги с ромбиками и так далее, чтобы... Не знаю, что я Ты не имеешь права... Нет, ты должен от него прятаться, Май! Подсказка. Он тут? Он близко? Что за двери надо найти? Я не понимаю. Не двери! Сам ты дверь. А что? Что за книги? Он не кни... близко, мои, не бойся. Знаю я, как он не близко. Пятьдесят первая дверь! Привет! Пока! Она закрытая. Пятьдесят твоя первая дверь. Она закрытая. Ты понял? А, на самом деле клиент находил на 50-й тоже. И он тоже там умер. Сказал... Давай собирай ты книги! Какие книги? Символами и так далее. Тебе это, тебе это нужно делать. А и не откройте Где за книги? Они осветятся синим. Не синим, а, светится не светится ним, а, а свет. Иди сами покажу чтоб ты взял. Но тебе нужно найти еще какой-то листок, чтобы ты понимал, какие символы нужны на книге, а какие нет. Так Чисто что, когда зашел так в библиотеку. Что, в центр. Так что беги в центр. Чисто когда зашел в библиотеку. где тот центр. Я тебе скажу, куда, Где? А, он бегает с тобой. На меня бегает бобер. На больше бегает. И здесь на корточках ходить надо. А он меня тогда не увидит? Нет. Увидит еще как. И твоешь тебе так не пипец, что ли? Чего? Где, где, где, где, где? Да иди в центр. Вот. Ой. Беги к этому столу, да. Беги к этому столу. И? И прям на этот стол иди. Прям на... А. О. Вниз. Во, во, во, во и туда иди. бежит на меня. Уйди, уйди. Ой, ой. ой. ой. <связь> ну что значит цикливать? Тебя убила так называемая фигура. Сиклив. Ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. Ладно, всем... Пока-пока.